коллеги, с вами Саков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас на нашем новом видео. У нас начинается новый месяц, соответственно мы поговорим о том, как закрылся октябрь. Многие инструменты принесли довольно-таки неплохой рост. Мы сегодня это обсудим в ходе нашего видео. Также мы разберем ход сезона отчетов, который идет полным ходом. И порядка 160 компаний из индекса S&P 500 считается также на этой неделе. Ну и безусловно мы поговорим о рынках, разберем ключевые инструменты, посмотрим какие важные события нас ждут на предстоящей неделе, и также я расскажу о нескольких идеях с моей стороны, да, с точки зрения добавления акций в портфель. Это будет уже в конце видео, так как мы видим, что индексы находятся на локальных максимумах, и сейчас пришло время как раз стоп-пикинга, когда важно находить те инструменты, которые недооценены рынком. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и вопросы, конечно, оставляйте в комментариях. Во-первых, хотелось бы начать с того, что в рамках текущей текущего месяца мы в компании запускаем новую компанию это кэшбэк который в рамках которой каждый из тех кто торгует наши ключевые инструменты может получить кэшбэк до 50 процентов будет различная система с 1 по 22 ноября кэшбэк порядка 15 процентов затем 20 25 ну и максимум будет как раз 26 ноября а для того чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на данной странице выбрать два инструмента которые вы чаще всего торгуете, оставить заявку и далее уже автоматически вам возврат спреда будет начисляться. Ссылочка будет в описании к этому видео. Ну а начнем мы с закрытия как раз прошлого месяца. Мы видели сентябрь, август, да, были коррекции по рынку, но октябрь нивелировал фактически ту коррекцию, которая была, и мы вновь увидели индексы на локальных максимум. В том числе сегодня рост уже в том числе продолжается. А прибавка была и по S&P 500, и по Dow Jones, и по NASDAQ. То есть в целом мы видим, что на текущий момент фондовые игроки на фондовом рынке воспринимают ситуацию позитивно. Но впереди у нас будет заседание ФРС, которое пройдет на этой неделе и один из рисков, который все еще сохраняется, это а, более быстрое сворачивание а, стимулирующих мер QE, которая о котором могут сказать и на этой неделе, и возможно, а, если этого не произойдет, то а, опять же, а, риторика может поменяться уже в, следующих, в следующие месяцы. А, также важно а, на текущий момент отметить то, что а, в целом а, сезон отчетов, мы чуть дальше более подробно разберем, идет а, позитивно, а, большинство компаний отчитывается лучше ожиданий, что опять же может стать в новым рекордным сезоном отчетов и в этом месяце, поэтому здесь опять же определенный позитив он сохраняется. И теперь давайте посмотрим у нас какие акции из ключевых имен отчитываются на предстоящей неделе ну в принципе здесь на сайте market business insider есть вот несколько компаний которые в принципе можно сказать то есть компания отчитывается порядка 168 на этой неделе ну вот одни из имен до да, которые будут отчитываться это AMC, Roku, discovery Alibaba, Moderna, square berkshire hathaway собственно за всеми участники будут следить ну вопрос ну, понятно, что много еще и других компаний, Pfizer отчитывается в том числе, но это вот такие ключевые имена, которые, о которых будут говорить на этой неделе. А с точки зрения хода текущего сезона отчетов, я, как всегда, беру данные на сайте FactSet, здесь очень емкая информация, она есть также в открытом доступе, поэтому вы для себя также можете этот отчет найти и более подробно посмотреть. А, собственно, здесь данные приведены на конец прошлой недели, на 29 ноября. Собственно, сейчас мы видим то, что э, на текущий момент до да, более 56% компаний уже э, отчиталось, и 82% из них э, говорят о ну, сообщают о доходе на акцию выше ожиданий, да, это здесь тоже важно, ну, собственно, здесь лидерами остаются real estate, ну, точнее, в становятся, да, на текущий момент коммуникации, healthcare, аутсайдерами это у нас остаются utilities, ну, понятно, что здесь каких-то да, доходов здесь вряд ли можно ожидать вот этого сектора. А также здесь, что еще важно, здесь также хотел сказать по поводу текущего p -ratio, да, в целом по компании из индекса S&P 500, который на текущий момент оценен в районе 21 и 21,1, это forward P, 12-месячный, что, собственно, на текущий момент выше, чем выше за последний год. То есть предыдущее значение было 21. Собственно, здесь мы видим то, что компании да, дорожают, ну и, собственно, форвард пи тоже становится а, выше. Да? То есть такое среднее по данным а, 500 компаниям, которые а, торгуются в индексе а, S&P 500. А, и, а, собственно, здесь тоже еще один момент, а, как я уже говорил, то есть а, текущий сезон отчетов тоже а, может стать рекордным. То есть пока все идет неплохо. Мы говорили о том, что а, как эффект а, низкая база, да, то есть отчет за второй квартал а, ожидалось, что будет позитивным, он таким и был, ставок на третий квартал было чуть меньше, но сейчас фактически мы видим, что а, эта ситуация не оправдалась, да, и фондовый рынок в том числе растет за счет того, что компании отчитываются все еще довольно-таки хорошо, лучше, а, там один из лучших сезонов отчетов за последние там 10 даже больше лет. А, собственно, теперь давайте посмотрим, какие у нас события ожидают на предстоящей неделе во многих европейских странах сегодня. Выходной, да, напомню, что Хэллоуин и во многих странах банковский выходной день. По США сегодня выйдет индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ASM. Все еще значение находится на позитивном уровне, да, в районе 66 прогноз, но предыдущее значение было 61,1. Здесь мы видим пока небольшое снижение. Во вторник решение Банка Австралии по процентной ставке. Здесь пока ожиданий, изменений не ожидается. Ну, скорее всего, как только США начнет что-то делать с процентными ставками, то это может также отразиться и на все других странах. В среду выйдет изменение числа занятых в нескольких хозяйственных секторов, вот ADP, это так называемый пред-non-farm payrolls, также изменение запасов сырой нефти, будет пресс-конференция, то есть вот как раз вот это событие, которое произойдет в среду, на него тоже важно обратить внимание, да, у него очень важный приоритет и от того, что скажет Паул, будет зависеть то, как ну фактически у нас сложится следующий месяц, да, будет ли коррекция. Мы сейчас находимся на локальных максимумах, но техническую картину мы разберем чуть позже. Поэтому к этой конференции нужно подойти крайне, крайне внимательно. Кстати, мы постараемся сделать стрим как раз в момент данной конференции. Поэтому если вы не подписаны на наш YouTube канал, то обязательно подпишитесь для того, чтобы не пропустить данную трансляцию. Также в четверг уже будет выступление Лагард и также выступление Банка Англии пройдет. Ну и пятница у нас завершится, пожалуй, одним из ключевых событий – это изменение числа занятых в сельскохозяйственном секторе. Здесь ожидается как раз снижение. На текущий момент, по прогнозам, предыдущее значение было 194 тысячи прироста, здесь ожидается небольшое уменьшение, ну как небольшое, то есть порядка 250 новых тысяч рабочих мест минус. Да? Здесь тоже это важно понимать, особенно если эти данные выйдут сильно негативными, то, с одной стороны, это может повлиять на то, что решение именно ФРС может быть отложено, да, и, скорее всего, Павел об этом скажет в среду. А, то, что будут сдать данные по рынку труда для того, чтобы принимать какие-то решения. Но, а, тем не менее, важно также в фокусе держать и это событие тоже. А, с точки зрения ключевых инструментов, ну, по а, евро, в принципе, мы видели довольно-таки серьезное а, снижение, да, порядка одного в пятницу. В этом плане доллар а, сильно вырос. Мы не дошли до тех локальных минимумов, которые мы видели в первой половине октября, поэтому здесь а, с точки зрения покупок есть неплохие сигналы да, на, на то, что а дальше дальнейший рост здесь может сформироваться. Ну, по крайней мере, коррекционный. Поэтому здесь, скорее всего, входить имеет смысл там не сегодня, подождать пару дней, пока сформируется здесь локальный меню, пока он будет подтвержден, и после этого уже заходить уже непосредственно по направлению вверх. И, соответственно, если мы смотрим дневной таймфрейм да, То мы видим, что у нас тенденция нисходящая Поэтому здесь рассчитывать на движение там, в Область 1.20 Пока скорее всего преждевременно Скорее всего это будет отскок да, Небольшая коррекция, но вполне вероятно, что до да, отметки 1.1676, то мы вполне можем По евро а, вот этот отскок Увидеть. А по паре британский фунт Американский доллар, здесь также у нас Сохраняется тенденция нисходящая Здесь мы а, видели также снижение в пятницу Сейчас оно продолжается И в целом а, здесь сигналы на вход были Чуть раньше То есть на прошлой неделе их можно было реализовывать То есть, например, 27 октября Было, было обновление минимальной значений, Которое было 26 октября, была коррекция Мы не ушли выше максимума, которые были сформированы Как раз 26 октября Ну и, собственно, движение нисходящее продолжалось, То есть рамка технической картины И если мы смотрим дневной таймфрейм Да, у нас тренд нисходящий, поэтому здесь продажи Они были в приоритете, поэтому здесь пока я Не было такого сильного падения, как по евро Да, поэтому здесь Вероятно, лучше искать уже не по соответственно также продажи, но не с текущих уровней, а с коррекцией, которые могут произойти. А по паре американский доллар, канадский доллар, здесь несколько замедлилось то снижение, которое было и фактически половину, вторую половину октября пара американский доллар, канадский доллар находилась в боковике, а сейчас при подходе в области 1.24-1.25 при формировании сигналов на продажу, опять же, может стать неплохим вариантом для входа как раз на понижение, потому что пока тренд здесь сохраняется нисходящий. Но здесь тоже нужно быть аккуратным, потому что пока мы видим тенденцию на укрепление американского доллара, поэтому ситуация здесь может поменяться. Ну и вот как раз то, что мы видим по паре американский доллар и японская иена. После пробоя максимум, который мы видели в июле, да, отметка 171 пара улетела уже на 114, поэтому здесь тренд нисходящий он сохраняется. Да, здесь сигнал на то, что пробовать продавать, да, то есть мы говорили об этом в начале октября, но после ухода выше максимума, которые были как раз в сентябре сформированы, здесь остаются также в приоритете покупки. Собственно, сейчас, да, мы опять же торгуемся по локальным максимумам, да, мы видим, что пара перекуплена, и здесь, с одной стороны, можно ожидать, да, небольшие коррекции, но здесь не самая очевидная сделка на текущий момент, поэтому здесь я буду за этой парой наблюдать. Австралиец тоже, что мы говорили. В начале октября был довольно-таки неплохой уровень для покупок по данному инструменту. Мы дошли до целевого уровня и даже немного его переписали. Это были максимум сентября. Собственно, сейчас в рамках часового таймфрейма у нас есть небольшое коррекционное движение, которое мы сейчас видим на рынке. Сегодня пара закрепилась ниже минимум, которые были сформированы в пятницу. Но, опять же, здесь более такая техническая коррекция здесь может произойти. Поэтому, если, говорить, если вы рассматриваете для себя покупки, то сейчас как раз началась... Коррекция, завершение которой может стать как раз неплохим, неплохой точкой для входа по данной ситуации. И по новозеландской ситуация тоже похожа. Мы тоже переписали максимум, который были в сентябре. Рост практически с начала октября у нас здесь произошел. Поэтому здесь ну, ожидать техническую коррекцию да, также вполне разумно. И покупать уже после того, как эта коррекция произойдет. примерно уровня там уровня 70-90 или 70 ровно, если коррекция продлится еще чуть ниже. Золото. Золото также пока остается привлекательным для покупок, мы здесь не видели, мы конечно, мы видели с точки зрения октября рост, но сейчас мы опустили к области поддержки на 1784 и опять же рост, инфляционный рост, он может как раз для золота быть, ну золото может быть отсюда бенефициаром данного роста инфляционных опасений, поэтому с точки зрения или покупок да именно по золоту, да, по ситуации сейчас в принципе уровни довольно-таки неплохие, или в том числе как я для себя по крайней мере тоже буду рассматривать, это покупка а, акций а, именно золотодобывающих а, компаний. А, по индексам. Индекс DAX не обновил пока локальный максимум, но месяц начинается довольно-таки активно. А, сегодня мы уже обновили максимальные значения, которые были сформированы на прошлой неделе, и а, буквально несколько процентов остается до обновления тех максимумов, которые мы видели в августе. собственно да, с таким отложенным эффектом повторяют а, ту ситуацию, которая происходит на а, ключевых индексах, да, как на индексе S&P 500, поэтому здесь пока а, ожидаем также обновления локальных максимумов, если никакой новой информации не последует, если а, по S&P 500 не уйдет, а, не уйдет, не начнется, собственно, а, коррекция. А, с точки зрения нефти, а, да, по S&P 500, да, как я уже говорил, то есть S&P 500 тоже сегодня торгуется уже по а, локальным максимумам, пятница закрылась позитивно и сегодня, собственно, мая она также да, принимается поэтому здесь если говорить о э, входе по данному индексу опять же ждать коррекции да как бы это ни звучало но такая, такой подход работает уже да, год да по крайней мере мы видим небольшую коррекцию да затем рынок восстанавливается пока это правило оно сохраняется а вот по нефтемарке бренд мы на прошлой неделе да видели отскок от области 86 мы скорректировались до практически 82 и сейчас да, особенно это хорошо видно на часовом таймфрейме мы вновь Покупатели начинают а, обращать внимание на ну, нефть, особенно мы видели довольно-таки серьезное падение по а, газу и сейчас вот это падение оно, а, старается быть выкуплено. А, собственно, если мы сегодня сможем закрепиться выше отметки 85, то а, перехай максимум, который мы видели на прошлой неделе, возможно движение на 87-88 у нас также остается актуальным. Dow Jones, как и мы тоже уже говорили в начале, но посмотрим техническую картину, обновляет локальный максимум, да, здесь все движется в рамках восходящего тренда, конечно, могут появиться коррекции, но, собственно, такие коррекции имеют смысл рассматривать как возможность зайти по более хорошей цене, ну и то же самое по индексу NASDAQ. Что я еще хотел сказать в рамках данного видео, я для себя также рассматриваю несколько бумаг, которые есть в фокусе моего внимания для добавления в этом месяце, и вот несколько слов. о об этих бумагах. Facebook. Да, много вопросов, да, сейчас идет ребрендинг, да, мы обсуждали и смену в руководящем составе. С одной стороны, также есть война с Apple за персональные данные, да, Facebook зарабатывает много от рекламы, и, собственно, если Apple запретит, ну, точнее, принудительно будет запрещать и лоббировать как раз отказ от предоставления персональных данных своим пользователям, то, конечно, выручка у Фейсбука это сказаться может очень сильно, но пока все еще Фейсбук остается довольно-таки привлекательным, локальный максимум был в районе 384, опустились мы до 323, то есть, в принципе, неплохая коррекция сейчас происходит, в отличие от, опять же, того, что фондовый индекс находится на локальных максимумах. У компании по-прежнему нет долгов. Форвард P22 чуть выше, чем средний по S&P 500, но для Facebook это, скажем так, позволительно, рост выручки также сохраняется, и сезон отчетов у нас уже прошел, до да, 25 числа. 25 октября Facebook уже отчитался, да, вот еще один, одна компания. Qualcomm. Также ситуация вокруг чипов продолжается, у меня есть портфели и Intel, и TSMC, они пока не показывают какой-то сильный рост, поэтому здесь еще вот одна бумага, которую я бы тоже для себя рассмотрел, как возможный актив да, для, для добавления в свой портфель, для того, чтобы немного диверсифицировать ситуацию вокруг вот, производителей чипов. Forer PE 14, компания платит дивиденды скорректировались, локальный максимум был в районе 168, сейчас торгуемся по 133, тоже неплохой дисконт. А, да, по продажам здесь не все гладко, нет какого-то растущего тренда, но тем не менее, а, как одна из а, бумаг да, для диверсификации, ее имеет смысл, а, ну я по крайней мере себя рассматриваю. А, да, у компании есть долги, а хороший профит маржин практически 30 процентов и отчеты будут 3, а, 3 ноября, да, данные по отчетам. Еще одна компания, модерна, по модерне, конечно здесь были неплохие уровни в районе 290, сейчас мы торгуемся по 345, но локальный максимум был в районе 500, опять же здесь форвард PE у нас 13, компания читается 4 ноября перед открытием рынка, нет долгов, профит маржин 50%, поэтому здесь вот эта бумага, ну по крайней мере одну бумагу, я очень ну, предполагаю, что я в свой портфель это добавлю, тем более ситуация с с коронавирусом продолжается и а здесь эта компания также может быть определенным бенефициаром. Посмотрите на рост продаж в 2020 году. Ну и в принципе рост котировок, который был там с 60 до 500 практически в 10 раз. А, конечно, уже многие эти вещи заложены в цене. Но опять же тот дисконт, который был, та коррекция, которая была, она выглядит довольно-таки неплохо. Если будет коррекция, то может быть также еще чуть ниже подобрать. Pfizer. Вот еще одна как раз бумага, которая тоже добавлялась в свой портфель. Заходила там в районе 26%. Ам... Um может быть даже чуть выше, да, но по локальным минимумам, которые были, да, я же заходил в этом году, где-то в районе 33 я заходил в эту бумагу, я ее также продолжаю держать, но опять же локальный максимум в районе 51, до 43 мы скорректировались, 4RP 11, профит маржин 23, по долгам тоже все хорошо, тоже платит дивиденды, поэтому здесь я думаю еще несколько бумаг добавить в свой портфель уже в текущую, в текущую бумагу, И то же самое с золотом, вот это как раз та идея, которую я рассказывал именно по золоту, акции компании Barry Gold, у меня тоже уже есть в моем портфеле, они сейчас много проседают и в принципе по 18 долларов и опять же есть возможность усредниться да, сейчас эти бумаги в небольшой просадке но опять же добрать их в свой портфель здесь выглядит довольно-таки интересно, с потенциалом по крайней мере перехая это роста до 30 долларов то есть в принципе обстоит тоже довольно-таки неплохой тоже платят дивиденды, профит маржин уже чуть меньше там, исходя из компании, которые мы только что да в районе, ну, в районе 20, это тоже очень хорошо, а, поэтому здесь вот еще одна бумага, которую я планирую да, рассмотреть, ну и уже там в следующих видео расскажу о том, какие из этих бумаг я в свой портфель а, добавил. Собственно, неделя а, также обещает быть интересной, а, ждем заседания ФРС, что скажет Пау, да, какая, а, какие действия они будут предпринимать и, собственно, это на рынок тоже отразится, тем более мы сейчас находимся на локальных максимумах, поэтому а, поиск отдельных идей, да, отдельных хороших бумаг, он сейчас выходит на первое место и, скорее всего, такой подход в течение ноября будет применим, ну, по крайней мере, с моей стороны. Ну, а я всем желаю хорошего, хорошей недели, не забывайте ставить стоп-лоссы до вашей торговли, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, вопросы оставляйте в комментариях, но ну, а мы с вами увидимся на следующей неделе и посмотрим, как у нас продолжается ситуация на рынке. С вами был Сагаф Роман, компания Адмиралс. всем спасибо и до свидания.